Накануне армянские СМИ устроили фейерверки по поводу якобы признания американским штатам Миннесота независимости самопровозглашенного образования, созданного Арменией на оккупированных территориях Азербайджана. Поднялся большой шум с песнями и плясками. Но продлился праздник недолго. Как выяснилось, спустя несколько часов информация не соответствует действительности, то есть никакой признательной резолюции Сенат штата не принимал. Поясняя ситуацию, политолог-американист Сурен Сарксян написал в соцсетях, что ничего такого на самом деле нет. И даже больше, в 2016 году парламент той самой Миннесоты, принял резолюцию по геноциду в хаджалы. Дело было так. В прошлом году автоматизированная система Сената вынесла на голосование, внесенный в повестку в 2019 году, но не поставленный на голосование, проект резолюции СФ-2864. 2 февраля в повестку был внесен второй аналогичный проект, автором которого был один сенатор, но сам документ не обсуждался, не голосовался и не принимался. Опубликован он был потому, что свою подпись... Все же, поставил один сенатор. Это просто символическое заявление, а не резолюция. Что признает и сам американовец Сурен Сарксян: Единственное, что греет душу оккупантам, это то, что 8 из 50 американских штатов, где сильно армянское лобби и где чиновники и парламентарии более слабы в коленках к армянским подачкам. Так называемая независимость оккупированного Армении и Карабаха признана была. Хотя эти признательные резолюции не имеют никакой юридической силы и никак не могут повлиять ни на статус Карабаха, ни на позицию Белого дома по этому вопросу. Одним словом, в Армении опять выдали желаемое за действительное. В свете последних событий вокруг переговорного процесса и внесения ясности в вопрос поэтапного варианта урегулирования. В Армении готовы поверить во все что угодно, что дало бы хоть какую-то надежду на сохранение статус-кво. И неудивительно, что армянский агитпроп все больше и больше пытается крениться к Западу, на фоне неожиданной активизации российской стороны. Автором и тем самым единственным сенатором, подписавшим нелегитимный документ, стала Мэри Кифмейер. Армянская ассамблея Америки выразила ей благодарность за такой символический жест. Остается только узнать, знает ли сенаторша, где вообще находится Нагорный Карабах. В апреле 2016 года Палата представителей штата Миннесоты издала резолюцию по случаю 24-й годовщины Хаджалинской ресни. Резолюция была подписана членом Палаты представителей Полом Розенталем, председателем Комитета правил и административных органов Джойс Пиппин и спикером Палаты представителей Кёртом Дауттом.